Знаете, какой мой самый любимый день? Завтра. Потому что завтра — это невероятный день. Миллионы людей, наконец-то, завтра выйдут на пробежку с утра, или зайдут на площадку с турниками, или воспользуются абонементом в фитнес-клуб, который они когда-то приобрели, а теперь он пылится без дела. Завтра миллионы людей избавятся от своих вредных привычек, перестанут есть фаст-фуд, бросят курить, перестанут вести сидячий образ жизни начнут больше двигаться. Завтра миллионы людей, наконец-то, изменят свою жизнь. Они перестанут бояться сделать то, что они всегда хотели сделать. Найти новую работу, признаться в своих чувствах важному для них человеку, заняться чем-то новым, переехать в другую страну. Вариантов масса. И завтра это произойдет. Есть только один маленький минус. Никакого завтра не существует. Все, что у нас есть, это сегодня. Потому что вчера оно уже прошло, оно в прошлом, оно зафиксировано, его уже нельзя изменить. Завтра оно еще не настало, его еще нет, оно в будущем, где-то, когда-нибудь, возможно, все эти слова относятся именно к завтрашнему дню. Потому что никто не знает, вообще проснется ли он завтра. Все, что у нас есть, это сегодня, все, что у нас есть сегодняшний день, сейчас. И знаете что? Я придумал одну игру, которая позволит вам выжать максимум из вашего сегодняшнего дня. Она называется «Еще один день». В честь сообщества, в рамках которого когда-то зародился воркаут, я думаю, в данном конкретном случае это название подходит лучше всего. Потому что каждый день, когда вы просыпаетесь утром, у вас есть еще один день, чтобы все изменить. Суть игры проста. Каждый день вы стараетесь выкладываться на 100%, делать все, что в ваших силах для того, чтобы достичь те цели, которые вы ставите перед собой. В конце дня... Вы ставите оценку себе. Либо плюс один, если вы действительно понимаете, что вы выложились, вы сделали все, что могли. Либо минус один, если вы понимаете, что где-то вы не дожали. Если можно было сделать что-то еще, но по какой-то причине вы это не сделали. Может быть вы испугались, может быть вы недооценили свои силы. Может быть просто не сложились в Неважно. Если вы могли сделать больше, но не сделали, минус один. Если не боитесь участвовать в этой игре... Пишите комментарий по правилам, которые описаны под видео, и мы начнем. Все, что я могу гарантировать, это то, что те, кто достигнут результата даже в 100 пунктов, заживут абсолютно другой жизни, по сравнению с тем, какой они живут сейчас. Это будет очень непросто, это будет тяжело, нужно будет постоянно выходить из зоны своего комфорта, но поверьте, оно того стоит. И чтобы доказать это, я тоже приму участие в этой игре. Потому что мне самому интересно посмотреть на результат. Да, и еще. Обнулять результат в игре нельзя. Если ты начинаешь играть, ты должен каждый день отписывать свой результат. Плюс один или минус один. В конечном итоге ты играешь только против самого себя, поэтому мне, честно говоря, плевать, будешь ли ты пытаться обмануть эти правила или нет. В конечном итоге ты обманешь только самого себя. Поэтому, если хочешь играть, играй честно. Выкладывайся на полную, и ты удивишься. На что ты на самом деле способен. Вот такое вот сегодня видео. Я надеюсь, оно вам понравилось. Но ну, а мы увидимся в следующих роликах. Пока.